Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу, как скачать мой личный чит под названием Star версии 2.9. Для этого переходите по ссылочке в описании на данный сайт. После этого нажимаете кнопочку ⁇ Скачать бесплатно ⁇ Ждем, пока загрузка дойдет до конца. И после этого нажимаем ⁇ Скачать файл ⁇ Теперь нажимаем на вот эту стрелочку. И вот здесь у вас должна появиться кнопочка сохранить. Если она у вас не появилась так же, как у меня, нажимаете кнопку показать все. И после этого вот здесь она у вас появляется. Теперь нажимаем на нее. Потом все равно продолжить. Все, чит скачался. Нажимаем показать в папке. Заходим в нее. А вот эту папку с читом перетаскиваем на рабочий стол. Отлично. И заходим в нее. Вот. Открываем вот это приложение. Это наш чит. Как видите, все работает. А, в этом чите очень много разных функций. Также есть тут вкладка с темами. Довольно прикольная штука. А, как видите, получается фон задний меняется. Везде. И выглядит довольно прикольно. Тут очень много разных цветов. В принципе, какой вам подойдет. Такой можете и использовать. Также скрипт хаб, команды, ну и так далее. Так, теперь заходим в наш Roblox, на сайт. И сейчас вам покажу, где я ищу скрипты для разных режимов. Заходим на сайт rbx scripts. Ссылочка также будет в описании. После этого переходим во вкладку скрипты. Этот сайт закрываем, который у вас открывается. Нажимаем еще раз. И вот они здесь появляются. Их очень много. Вы можете перелистнуть на следующую страницу. А, либо же найти скрипт по названию. А, скачивается все очень легко и просто. А главное бесплатно. Так, ну давайте, в принципе, скачаем скрипт на Super Power Fighting Simulator. Нажимаем «Doweld», после этого еще раз, и вот он наш скрипт. То есть, вам не приходится даже скачивать .txt файл. А, нажимаем «Копировать», все, мы скопировали. Сайт, в принципе, можно закрыть, если он вам не нужен. А, заходим в наш режим, и сейчас я вам покажу, а, как данный скрипт работает. Естественно, это не самый лучший скрипт, есть намного лучше. просто вам показываю пример. Также, в принципе, мы можем загрузить скрипт из нашего скрипт-хаба. В принципе, сейчас вам это покажу. Так, открываем наш чит, нажимаем inject, ждем пока мы заинжектимся. Так, все отлично. Мы заинжектились а, теперь вот это все стираем и вставляем сюда наш скрипт и нажимаем экскуд как видите он появился тут достаточно много функций а, есть автофарм как видите все работает он за вас автоматически фармит а, также можно тпхнуться на тренировочные зоны как видите все работает ну и, в принципе, давайте откроем скрипт из скрипт хаба. Иногда может вылетать, но это ничего страшного. Так, вот он загружается. Ждем, пока он загрузится. И сейчас я вам покажу функции, которые есть в этом скрипте, которые находятся в скрипт хабе. Так, все отлично, он загрузился. Здесь намного больше функций, как видите. И больше добавлено тренировочных зон, то есть телепортов. А, функция Strange, как видите, работает. Потом здоровье, тоже физика. И скорость тоже работает. Довольно прикольно. А, значит, смотрите... Есть еще автооткрытие, естественно, сундуков. Допустим, выбираем начальный и включаем. Как видите, все открывается. А, также вот здесь вот пишутся ваши статистики. Вам не нужно заходить вот в эту вкладочку и смотреть, а, что у вас, насколько прокачано. В принципе, довольно удобно. А, теперь давайте тпхнемся на какую-нибудь тренировочную зону. Как видите, телепорт работает. Потом на здоровье. Тоже как видите работает на физику. Ну, как видите, скрипт полностью рабочий. Естественно, он лучше, чем я вам сейчас показал с сайта. Но на сайте тоже очень хорошие скрипты есть. Просто нужно э, побольше немного уделить времени и, естественно, его найти. А, ну, в принципе, на этом у меня все. Можете спокойно скачивать чит. Не бояться ничего. Потому что вирусом в нем нету. А, также скрипты искать на сайте по ссылочке в описании. А, с вами, как всегда, был AceBan. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.